Итак, как поймать кошку на носок? Берем носок. И... Ать! И подсекаем, подсекаем, подсекаем кошку, кошку. Ать, ать, ать, Аааа! -а -а -а! Ушла кошка! Отдай носок. Ать! Ать! Отдай носок, котяра. Ать! Дай... Потеря носка. Ай! Дай носок. Ай! Так, ладно, все, надо за вторым идти. Берем второй носок. Отдай носок. Отдай носок. А -а -а -а -а. Что это за фигура? Дай носок. Так, мой. Итак, выманиваем кошку. Особо злобные породы кошек. Просто сходит с ума при виде носков. Итак. Подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал и ловите корни.